Владимир Егорович, у меня к вам вопрос. Вот пролив в конце сезона уже по морозу с кислотой, ну вот это медовый три с половиной кислотой 3,5%. Вот. Насколько это средство эффективно против клеща? Не можете сказать? Лучше вам не знать мое мнение по этому рецепту. Я не, у меня не хватает здравого смысла вот, увязать сироп с чавелевой кислотой по в плане эффективности на клеща водный раствор точно так же работает по эффективности силе кислота вроде как засыхает в этом в сахаре Коркой берется и держит больше дольше ну отравляющую свою отравляющую среду создает но все равно я ну, как-то не, не, не получается. Не вписывается у меня вот в логику такая обработка. Связывал я это, проводил аналогию с растениями, когда... И откуда это взять? Откуда взяли? Обрабатывают растения каким-нибудь инсектицидом против насекомых. Растения. Да, там мешают с патокой, чтобы дольше держалось на растениях, на листьях. Насекомые вредители поедают и погибают. Это там, ну, Здесь есть логика, понятно, чтобы дольше сохранилась на растении. А вот в улье, когда применяют это как акарицид, ну, я не, не верю, что не попадет какая-то часть пчели в кишечник это сладость. Хотя утверждают, я вот слышу, поливают по брускам, говорят, пчела ни, ни единой капли не берет. Ну не знаю. У меня у меня негативное отношение к этой рецептуре. Просто вот всеми фибрами души так протестует у меня здравый смысл по этому рецепту. Чисто за того, что я не верю. Почему-то не верится, что не попадет в организм пчелы Это пчелевая кислота, подмешанная с сахаром. Летом еще куда не шло. Поколение меняется. А вот в зимующие, зимующие пчеле. Хотя могу быть, конечно, неправ и заблуждаться. Спрашивать нужно у тех, кто этим занимается и видит результат, положительный или отрицательный, если слушает сейчас нас Италия, по-моему, Сергей, он за этот рецепт говорил, или Германия, от них пошел, по-моему. Вот нужно, чтобы они подключились и спросили, нормально работает, не, не снижается биоресурс пчелы. Она-то может сработать, да, но как будет чувствовать себя в дальнейшем на расплоде, на выкармливании это зимующая пчела, потому что обрабатывается именно зимующая пчела. И ей нужно нормально перезимовать и затем воспитать еще расплод. Не теряется ли качество продолжительности, по продолжительности жизни и по способности выкормить расплод. Чтобы не было это бомба замедленного действия. Поэтому, кто, кто занимается, кто обрабатывает, поделитесь, пожалуйста. Нормальный эффект есть? И снимем ее с обсуждения, эту тему вообще. Владимир Егорович, я вчера обработал 45 семей. Короче, 30% сахарный сироп. Ну, 30% сахара сделал ни вашим, ни нашим. И 3,5% на литр 35 грамм щевелевой кислоты. Сделал. Но на теплую у меня рука не поднялась. Я смотрел там Миша Гращенко, он делает 35 градусов раствор. Я как бы не стал такое делать я дождался пока он остыл до комнатной температуры и пошел обрабатывать обработал сначала 10 семей посмотрел нормально ничего не выстреливают из литков чувствуют себя хорошо и обработал остальные вот. ну, сегодня смотрел так по литкам нормально все как бы там некоторые вылетают ну 10 градусов было тепло сегодня ну как бы никакого ажиотажа ничего Клеща, правда, не проверял, сыпался или нет. Завтра попробую посмотреть. Вот. Ну, могу потом сообщить, как дальше дела пойдет. Желательно, конечно, знать так, кто к ряду несколько сезонов подряд пользуется именно вот зимний период обработкой. Если есть такие, пожалуйста, подключитесь, помирите нас с этим рецептом. Здравствуйте. Да, я присутствую, слышу диалог. И, значит, помирю вас. Кислота, которая растворена в сиропе, один к одному сироп готовится, и там растворяется кислота в сиропе. Само. Вот. И сироп с кислотой, который проливается или остается где-то на рамках на дне улья, этот сироп пчелы не берут. То есть он лежит там, неделю я вот вижу он лежит, капельки висят где-то на рамках. Этот сироп пчелы не берут. Это я могу стопроцентно сказать. И мне все-таки создается впечатление, что клещ умирает с голода то есть они отравляются кислотой то есть вот так вот работает потому что интенсивно клещ сыпется на второй третий день вот это мои наблюдения пчелы пчелы переносят очень хорошо и осыпи и мора пчел я не вижу То есть не наблюдаю я уже пользуюсь несколько лет и могу советовать смело а вопрос тогда а за счет чего клещ гибает от голода, что, что, что влияет-то на него это, испарение щевелит кислоты, что ли? Ну, я точно не могу сказать, я могу только так э, рассуждать, потому что он, если бы он умирал от кислоты, он бы сыпался мгновенно, а он сыпется через несколько дней интенсивно, то есть он э, умирает с голода, он теряет возможность питаться. Это моя точка зрения. Я сам попробовал этот раствор на язык. Это ужас, это невозможно его просто пить там сахаром. Сахар даже не думаешь, есть он там или нет. Просто кислота, она все перебивает. Мне кажется, даже пчела, если она его носик туда сунет, хоботок, то она сахар там не почувствует, только кислоту, кислоту почувствует. Даже сильно кислый получается. Простите, а смысл присутствия этого кислотно-сахарного сиропа в улье какой? Не, не лучше ли те же самые полоски и не смешивать с кислотой? Кто его знает, что-то там чили. Захочется попробовать или не захочется? Значит, сам, сам раствор, он такой липкий. То есть, если ты его возьмешь на руку, на, наносишь по пчелах, пчелы между собой общаются, двигаются, они как бы обволакиваются вот этим раствором. И довольно длительное время они находятся такие как бы влажные, блестящие. То есть вот, ну, присутствует постоянно на них вот, этот, вот эта кислота. Вот. А потом через буквально дня три 4 уже они очищаются, чистые. Но капли, которые зависли там на брусках, на, в углах днища, этот сахар они не употребляют То есть он висит-висит, пока не высохнет Дело в том, что ты же обрабатываешь Вот в данном случае Я вчера обрабатывал, пчела в клубе сидит Он немножко рыхловатый, но это клуб все равно Ты же не будешь внутреннего пихать полоски а перед тем, как они погонят расплод Потому что у меня не все в изоляторах сидят Перед тем, как погонят расплод Я хотел обработать, чтобы максимально клеща убрать с них которые там. Остались но осеннюю обработку я привожу, провожу где-то температура 9-10 градусов. ну Это утром, я начинаю утром. И стараюсь приводить, когда есть солнышко, ну будет солнышко, но так довольно свежо. Вот. И потом температура растет там до 15 градусов в день. И вот они как бы подсыхают немножко, пчелы. То есть как бы меня стресс получают. Вот. То есть я пытаюсь вот так обрабатывать. И все матки у меня, конечно, в изоляторах. Я использую этот инструмент и довольно хорошо работает. Вот. Я уже проверял. Было у нас несколько дней тепло. Прошелся быстренько по семьях. У меня 40 маток в изоляторах. только одна матка отошла. На данный момент все остальные живы и здоровы. Семьи большие. То есть я не вижу осыпания большого. Ну, вообще не, не вижу осыпания. Вот. как бы Влияние от раствора... На, на жизнь пчел. Владимир Егорович, кстати, вот мне тоже вот этот вопрос не дает покоя постоянно, нет, нет, к нему свращаюсь внутри себя, ну, насчет того, что все-таки клещ питается гемолимфой или жировым телом. Вот откуда это пошло, что жировым телом хотелось в первоисточник почитать, как, как там вообще это выведено? Да сейчас... Интернет пестреет этой информацией. Я был на лекции в Кривом Роге, представитель Германии, доклад делал. И после этого, ну, мне попадается очень часто эти первоисточники, макросъемки, размещение креща. Давно известно, ну, давно как он буквально последние три года, но этого достаточно для того, чтобы уже мировоззрение вертормашками у нас поменялось. Есть, утверждают, да, так, действительно это наука. При, при таких современных методах определения раньше почему-то меня тоже это шокирует, как можно было такой длительный период рассказывать целые тома диссертаций на этом были защищены, и вдруг оказывается, он не питается гемолимфой. И препараты делались специальные, я помню, еще 80-е препараты готовились загнать через гемолимфу такую отраву, чтобы питаясь, клещ становился неспособным, то есть било по репродуктивным органам, способностям клеща, но почему-то не сработало. Вот начинает уже подозрение, что может и действительно, может почему не сработала та тема, если клещ не питается гемолимфой. То, что клещ появился какой-то другой направлении, популяция какая-то там особенно хитрая сформировалась, тоже мало вероятно. Как бы там эволюция не продолжалась, там по чуть-чуть, потихоньку, но так радикально, конечно же, не могло быть изменения физиологии и способностей ворова. Ну, так утверждают. Так утверждают, но я сейчас, раз о клеще, на чашу весов поставим два метода. Щавелевая кислота с раствором. То есть сахарный сироп со щавельной кислотой зимой сейчас. Вот, и на другой чаше весов моя философия. У меня вопрос сразу. А чем мы занимались весь сезон? Что мы сейчас тычем вот в гнезда окорицит. Неважно, как он выглядит. Полоска это будет или щавельная кислота просто. Или это будет с сахарным сиропом щавельная кислота. Теперь для сравнения говорю о своей, о своем подходе. Клещу не дать. Накопиться до угрожающего количества. Самый лучший способ борьбы с вредителем – использовать против него биологического врага. Ну, сейчас уже тема, вы наблюдаете, как за... обсуждается тема книжного этого же Скорпиона. Вот появился, размножаться собирается его. Там. Ну, там длительный цикл размножения, и вряд ли это спасет. А вот второй способ, не менее эффективный, бороться с вредителем, не дать ему просто размножаться. Не дать ему размножаться. Чем я и занимаюсь. Кратковременные изоляции в течение сезона и создание безрасплодного периода. То есть сократить расплодный период до минимума. Три с половиной, четыре месяца. И если в середине вот этого цикла трехмесячного, четырехмесячного еще раз обработать, сбросить, скин, то есть переспутать ему все карты непрерывного размножения и накапливания. Чтобы в августе месяце когда трутня уже природно семьи не выращивают, уже семьи готовятся к зимовке. Раевая пора прошла, биологически трутня не выращивают. Все, что накопилось и в трутне, и в пчеле, залито, сконцентрируется на поражении последнего расплода пчелиного, из которого мы хотим получить максимально полноценную зимующую пчелу. И вот здесь мы уже вспоминаем о клеще, что его надо травить, а не лучше ли не дать ему накопиться вот такими вот полу-зоотехническим методом. Изолятор, безрасплодный период, строительная рамка и щавлевая кислота. И контрольный выстрел всего один раз. Уже в конце августа у меня раз, ну два может быть щавлевая кислотой, полпроцента может остается. Конечно же, активный сезон еще до самого декабря может длиться. И матки до этого периода сидят по три месяца в изоляторах. И пчела летает. Сейчас меня сразу упрек, а как же перезаражение? Ну, может быть, там какое-то перезаражение незначительное. И крещ попал в мою семью. Никакого вреда там не принесет, потому что ему негде размножаться. Вот в чем весь эффект изоляции, чтобы избавиться от осеннего расплода. Потому что весь клещ, который накопился, и расплод будет тянуться до самого последнего тепла, и мы будем со всех видов акорицида по нем стрелять панически, все им летают, а мы не знаходим причину. Потому что мы больше, уже больше обрабатываем не клеща. Объем по физиологии самой пчелы. Это тоже для для пчелы не, не, не цветы, а корициды. Так что, ну, работает все. Я, я больше нигде не буду и пытаться даже комментировать эту щавелевую кислоту с сахарным сиропом. Работает, и слава Богу. Главное, что нету последствий по биоресурсу, по выкармливанию расплода, затем, раз вот коллега подтвердил годы, он занимается так, ну и все. Работает, какие могут быть еще другие мнения, если этим вообще не занимаюсь. Просто так порассуждали логику, подключили, но она не всегда не всегда имеет такой правдивое окончание. У меня эта ситуация почему-то сложилась. вы это правильно говорите, у вас ну, ваша технология, вот лично для меня, это, несомненно, самое лучшее вообще, что есть по борьбе с клещом. Просто в этом году я конец августа и весь сентябрь считаю проболел этим коронавирусом-то и не обработал толком, и в изоляторы не посадил. И получается у меня как бы все планы разрушились. А потом, ну так слабость еще такая была, и я вот тут же полоски поставил уже в конце сентября, э, тоже со шевелевой кислотой. Никакой более такой сильной химии я не обрабатываю. Три года уже только шевелевой кислотой. И только полосками. Я даже не проливал три года. <кхем> вот. Но так как я в последнем расплоде э, не обнаружил клеща вообще, ну то есть... У меня такие мысли появились. Либо он, значит, весь на пчеле, либо его нет. Теперь, я со следующего года хочу осенью обрабатывать термопушкой. И вот сейчас весной, то есть сейчас вот я вчера обработал еще щавелевой кислотой, вот как уже рассказал, и весной я посмотрю на пчеле будет, на пчеле или там в расплоде, будет ли клещ. И какое будет его количество, если что То есть, чтобы сформировать Себе вот этот годовой цикл Обработок клеща Вообще, нужна ли мне будет при таком раскладе э, Термопушка Ой, не термопушка, а термокамера э, Значит, нужна ли она мне вообще будет Если, может быть, она и вообще не нужна будет Только полосками и проливами Я обойдусь Или, может быть, нужна будет Ну, как бы, для себя выясняю просто А карты мне сбидут, Просто вот этот коронавирус конечно я бы может сейчас даже как бы там это было не неприятно но придется понаблюдать придется пожертвовать сезоном другим для того чтобы вывести выработать этот алгоритм выработать эту технологичность согласно изменению климата расходный период увеличился на на месяцы, не на неделю, а на месяцы. Конечно же, клещ размножается, не теряет возможности накопления, для своего накопления. И каждый пчелот по своему региону должен сделать вот такое серьезное наблюдение, проанализировать эффективность и брать за основу. Мы сейчас просто рассуждаем. Единственное, что нас может... Объединять, это логика, клещу. Клеща не должно быть, одним словом. Как это мы сделаем? Вот, пожалуйста, есть мой вариант. Постараться ему не дать накапливаться за активный сезон. Есть вариант, вмешивается даже в зимующий клуб, проливая тут вот, щавлю кислотой с сиропом. Поэтому он такой... Однотипной технологии, однотипного рецепта, ну просто не может быть. Как можно провести аналогию с заполярьем и тропиками? Там постоянно раствор, там уже тропиллопсос, наверное, больше проблемы создает, чем воротос. Ну, в общем, такая вот картина. Приспосабливаться, присматриваться... Вы знаете логику, что нужно сделать в семье, чтобы этой проблемы не было. Проблемы гибели семей, слета в осенних. Ему не дать накопиться до такого количества, что семьи с бегством. А это природный инстинкт инстинкт выживания бросать гнезда и начинать жизнь с чистого листа, которое называется раение. Мы это можем сделать искусственно. Ну, если говорить за себя, Владимир Егор, что вашу философию я взял на вооружение и очень хорошо работает. Как я ее применил к своей зоне, это первый раз за месяц до акации, когда я делаю отводки, снимаю клеща. Потом после сбора, завершения сбора меда из каштана, я провожу изоляцию и снимаю второй раз клеща. Потом накапливаю пчелу в зиму, опять изоляция матки и опять снимаю клеща. То есть это в октябре у меня последняя обработка против клеща, и так у меня пчелы идут в зиму. Вот по этой системе я работаю, по вашей, можно сказать, системе. Адаптировал только к своей зоне и очень доволен. Спасибо. Добрый вечер, Владимир Григорьевич пчеловоды. Там Ори 57 задавал вопрос модераторской. Пожалуйста, задайте на общем канале. Спасибо. Большое спасибо. Владимир Регурьевич, добрый вечер. У меня два вопроса. Поведение клеща после обработки щавелевой кислоты обретает ли он способность снова прицепиться на пчелу? Это один вопрос. И второй вопрос. если у вас опыт применения щавелевой кислоты в растворе с глицерином и салфетки? Ну, как долгоиграющий препарат. Спасибо за ответ. Нет, я полоски с щавелевой кислотой не с глицерином, не вот эти вот, как вы сказали, салфетки не полоски, не применяют. Чисто водный 2% раствор. Весной есть такая философия, есть такое понятие, что клещ не погибает от чайлевой кислоты, а обжигая присоски, покидает хозяина, всыпается на пол, затем снова мигрирует в расплодную часть уже на других, там те, которые пчелы заходят. Ну, во-первых, это холодное днище, я обрабатываю сразу весной после очистительного блета, он осыпается, гибнет, не гибнет, коченеет, неважно, по щелях его пчела как мусор выдувает из улья и все. То есть по весне не наблюдал этой беды, что он как-то мог вернуться назад. Теперь, что касается дальнейшей обработки щавелек высотой, я не буду говорить о техническом методе сейчас, о строительной рамке и безрасплодном периоде. Единственное, безрасплодный период еще не упустить, насколько будет возможно совмещать с акацией, заизолировать на акацию. Я показывал ролик вот, дня три назад. Два момента. Сделать перевес кормилец с личинкам — хорошая профилактика от болезни расплода и от клеща. Тоже хороший момент — это как раз середина накопления посезонного клеща. Сбить его эту арифметическую прогрессию, и он опять начнет пытаться накопиться дальше, но уже это будет не те темпы и не тот, не тот уровень заключенности. Гибнет ли он в конце лета, я в конце августа обрабатываю, лежит трупом на днище, вот какой есть. Но тут срабатывает, может быть, срабатывают. Какая особенность? Когда я закрываю маток в изолятор в конце июля, в начале августа, и расплод последний выходит, ну, в основном это с конца июля, к 20 августа выходит последний расплод. Температура стоит 30, около 30. В ульи нет расплода. Влажность там не держится пчелиным клубом 78% для расплода. Это при расплодной ситуации такая влажность. А такую влажность держать при отсутствии расплода нет никакой необходимости у пчел клуб рыхлый, они там поразлазили где. И вот такая сухота в улье, а клещ, понятно, что будет на пчеле, на взрослый. у него пересыхает собственное, то есть он теряет влагу собственного тела. И я наблюдал, пока доходит дело до обработки щавлю кислотой в конце августа, я открывал семьи и наблюдал осип клеща гибель клеща от того, что он терял собственную влагу. У него снижается астматическое давление, присоски не работают, и он замертво падает. Он погибает, у него пищеварительная система тоже нарушается. Если на 15% теряет влагу, он погибает сразу. Так что вот этот момент может сопутствующий. И затем уже обессилевший, возможно, я еще щелек кислотой в конце августа. Как там наука? Ну, сейчас эту науку, вы видите, приходится перепроверять. Рассказывали одно, и формирование жирового тела было от поедания пчелами. Оно, оказывается, у насекомых формируется в личиночной стадии. И вот сейчас за клеща, что он не питается гемолимфой, и у матки свиты, оказывается, раньше считали, нет, зимой она сама питается. Это не так. Вот смотрите, сколько, сколько всплыло корректировок к тем постулатам. Причем э, радикально, радикального изменения. Ну и самое главное, что это дает эффект. Вот такой цикл нехитрой обработки. Одна кислота и все, все препараты на моей пасеке по борьбе с болезнями. Борьба с расплод, болезнями расплода, я сказал, чем делается. Без расплодный перевес кормили с по отношению к следующей партии личинок. Все. Это единственная причина болезни любой болезни недокормленная личинка такого может быть по, по причине самих кормов или нехватка если не кормили значит нужно создать дисбаланс чтобы перевес кормить закрыть матку, хотя бы не в изолятор все она работает она работает чтобы было желание его использовать спасибо и это, этими полосками можно ну, как я понял, пользоваться круглый сезон. Ну, как обычно их вставляется или просто плоско на рамки ложится? Ну раньше я ложил вот эти полоски из холстиков просто на рамки, где там заверну, где я просто положу. А сейчас спичкой протыкал, эти зубочисткой протыкал и вставлял как обычно. Получается на три рамки одну полоску вставляешь. Как вы считаете, по качеству матки выведены искусственно или все-таки вот свищевые? Какая... Все понял. Я извиняюсь. Вот эти перерывы, просто я искусственное, я... искусственного вывода, я понял. Перенос личинок в семьях воспитательницы, шпателем и так далее, вы имели в виду. А я почему-то смехнул сразу на инструментальное семенение. Я не знаю, Разницы, вообще-то лучше всего, конечно, если выводится матка своей семьей от самого яйца. Свищевая, раевая, тихая смена. Это даже написано у Рутнера. Три матки, имеющие абсолютно одинаковые условия, то есть одинаковые. Возможности одинаковые по качеству, они для существования в семье, физиологически. Искусственного переноса, ну, тоже работают. Я постоянно, вот сколько, 35 лет с первых дней уже я начинал прививать, пробовать, работает. Вывожу побольше маток, какая-то фильтрация идет, какие то остаются, каких-то в двухматочном Выбирают семьи из двух лучшую. Так, чтобы сказать, вот все, все природного вывода, как, э, как штык работает, как часы, тоже не скажешь. И перенос искусственный. Есть хорошо работает, есть плохо. Ну, точно как вот я про егошку только что сказал. Для того, чтобы не путаться и не дрожать над каждой маткой, Поэтому их должен, должен быть хороший на пасеке задел, банк маток. Работает в отводках. Двухматочная на сегодняшний день, я считаю, безальтернативная технология. Только правильно ее нужно вести, чтобы двухматочная не стала проблемой. А очень часто ее создают пчеловоды, с той причине, что две матки слабой семье запускают, думают, автоматически сила в два раза увеличится. Нужно стартовать сильных семей. Две матки и сильная семья. Тогда это будет результат. Или же хорошо сильная, сверху отводочек. Слабый. и в паре, они в дуэте сработают в симбиоз. Одна другую вытянет. Тазарейка, да, та нижняя верхнюю слабую вытянет. И пчело и теплом. Так что тут, чтобы сказать вот конкретно все, я, я бы не, не взялся, не брался вот такую конкретику. Единственное, больше выводите маток, чтобы у вас было их вагонцы. Вы не оглядывались, не дрожали, если нужно давно давно уже не жить. Но она сеет, но она сеет, и все, нас вот это вот сбивает с пантылыку. А если их будет много, будет выбор, особенно двухматочные. Там даже сами без пчеловода выбирают лучшую. Как только физиология захромала, феромон стал плохо выделяться, ощущаться пчелами, все, есть, у них есть семья, у них есть прецедент быть в тонусе семьи, потому что есть лучшая матка. Я хочу, хотел бы, вы это сбились, я хотел ответить вот тоже на качество это, маток, священные или искусственно выведенные. Вот я занимаюсь выводом маток. Извешиваю на весах маток. У меня искусственно... Это искусственно выведен, но переносом. личинок, как обычно. А матки... Вот в этом году была мат, были матки, которые весили 260 миллиграмм. Вот я их взвешиваю на весах. И, в общем-то, основная партия маток всегда бывает больше 200 миллиграмм. А вот у брата вышел рой... Ну, роевые маточники взвесил 190 миллиграмм. Вот. И говорить, что искусственницы хуже как-то или лучше. Вот. вот вот весы показывают это, вот что искусственные выведенные матки не такие уж и плохие. Теперь у меня вопрос. Вот видите, тянется все с тех, с тех постулатов. Вот матка 260 миллиграмм. А кто сказал, что определяется матка, определя, ее качество матки определяется по ее массе, а не по репродуктивным способностям, по количеству яйцевых труб, по развитому яичнику самому. Это не показатель массы ее. Понимаете? И маточное молочко кладут в маточник по 250-500 мг, не для того, чтобы она вышла оттуда как можно больше, а для того, чтобы там сформировались в большом количестве маточника нужные гормоны для максимально качественного репродуктивного органа матки, яичников. Она может ходить такая покруче трудня по массе и никакая в яйцекладке. И пчеловоды очень часто замечают из практики матка средних размеров и даже маленькие вытворяют такое, что это тем ползающим тихоходом в два раза по массе больше и не снилось. Так что масса матки, ну пускай это будет мое понятие. И опять-таки возвращаясь к матководству, остается на массу матки, тоже количество маточного молочка не особо то играет роль. Опять тоже у меня авторитет хороший. Адвокат Рутнера. Маточное молочко количество необходимо, повторюсь, только для развития яичников. Вот это ценность его большая. Да, но если матка крупная и, и хорош, имеет хороший вес, значит матка хорошо питалась. Значит, и развитие яичников должно быть лучше. Я не говорю, что сильно крупные матки, они хорошие. Я просто говорю, что, что если матка там легковесная, которая вышла из маточника, и которая весит 170 мг, ну, я не знаю, будет из для нее хорошая матка. Если ей не хватало корма, чтобы э -э -э развиться как быть, нормально. Все равно вес показывает, мне кажется, для этого есть понятие вердикт практики и не больше. Я встречал в авторитетных источниках литературных тоже бестселлер Всемирный мировой. И вот показывают, обсуждают какую-то тему. Хорошо все в логику вписывается. Казалось бы, давно весь мир по ней должен работать. Диссертации полетели. Вдруг проходит 5-7 лет, выносят вердикт. Тема не сработала, практика не подтвердила. Логически, да, у них там хорошо получалось это пробирочное пчеловодство. Все хорошо. А пока практику одни а тут-то было. Сезон корректировал то хромовая база то физиология -то признаки. поэтому все на совести практики все только на ее суд на вердикт, и причем ни одного года а так рассуждать какая то какая из них вот может быть вот по логике да чем больше матка тем тем больше яиц а тут чем больше яиц или по размеру или по количеству? По количеству тоже я бы не сказал, что это хорошая тема. 3000 уже нас не устраивает, уже нам давать три с половиной. А затем начнется проблема, почему у меня гнилец появился. Да потому что не успевает кормить его некому за этой скорострельной вашей породой. Так, слушаем еще, какие пару вопросов. Вот задавал человек, перебивала его, может, наладилась связь. Владимир Егорович, еще одну попытку. Значит, в начале ЗЛРАДИО вы сказали, что вот, как я понял, если правильно, перед началом взятка, вот если у нас семья работает в две матки через релизитную решетку, то, мол, одной матки хватит шесть додановских рамок. То есть в моем случае перед началом взятка можно, вот у меня рутовская система, каждой семье дать по 10 рамок рутовских, да, через, э, каждой семье, каждой матки для будущего расплода. А над ними ставим, значит, решетку и дальше уже пошли магазины под мед, да, правильно я понял? Конечно, правильно. Две матки гнездо над гнездом и общие магазины над верхней маткой. Все это работало у меня в медовом направлении без проблем. Но молодые матки, повторюсь, молодые матки. Там даже и на восьми рамках вытягивали. Возьмите технологию канадское канадского пчеловодства. Рутовский восьмирамочник, сверху четыре магазина стоит под мед. Через решетку. Но молодая матка. Старую матку, перезимовавшую, только э, изолировали, только зажали на одном, на одном расплодном гнезде. Все, появилась козырьки меда, небольшая температура. В лучшем случае ее поменяйте, если это уже середина лета. А роевая пора даже не обсуждается, а не выскочит рое. Поэтому стараться сильные семьи, побыстрее гулять молодых маток, запускать через разделительную решетку. Этого вполне хватит корпуса, 10-рамочного тем более. У меня появилась, я уже говорил, рожед... Эта великопольская система появилась как раз по вычислению. Я уже через пять лет узнал, что это Великопольская. И то там чуть-чуть разница есть в размерах. Но вычислил, сколько нужно ячеек работал в медовом направлении. Сколько нужно ячеек одной матки при яйцекладке 2500 взял по максимуму. Чтобы работать в одном гнезде. Я наблюдал и пронаблюдал эту картину, как красиво работает матка, когда дно один корпус всего-навсего расплодный. Там ячейка в ячейку, все красиво, компактно. выкормленные неполноценно, обогреты полноценно, потому что не разбросан этот расплод по всем 3-4 корпусам, вот эти по 3-4 рамки узковысокая. И высчитал, что рамка на 100 мм, рутовская высота на 100 мм короче стандартной, всего-навсего семь рамок с головой для половиной 2500. Дал еще по одной рамке кроющими. 9 рамочными у меня получился улей. Так что ваши 10 рамок рута с головой хватит. Работал я на рутовской системе. Основная масса была в медовом направлении, рутовская. Точно такая, вот, как вы сейчас описали. 10-10 и вверху корпуса с магазином Ваш вот этот метод, две матки. Просто в этом году, ну так грубо скажем, эти идолы мне не дали довести этот эксперимент. Я весной брал в мае, делал отводки э -э через решетку, значит, давал э маточники, все, матки вышли, обгулялись к началу июня, уже, даже не к началу, наверное, в рук, середине июня, уже семьи набрали такие вот эти, где две молодые матки были отводки, хорошую силу. Ну, эксперимент тут прервался. Семи уже были по два корпуса к середине июня. Тут этот пошел рабс, значит, взято всеми заработали. И вот в нужный момент они отравили, не дали мне это докончить его. Вот такой вопрос: Значит, нужно во время ли взятка проводить ротацию корпусами? Нижнюю матку вверх, а верхнюю вниз. Да, нет никакого смысла. Если это в начале сезона, еще можно, зимующие семьи, и то пока не поменялся первый расплод. А вообще не, я не вижу принципиальной особенности в вот этой ротации. Ротации делать, не делать. Да, верхняя матка, конечно, в лучшем положении, но это, это уже лето. Весной, да, там нижняя страдает, потому что холодная холод снизу, вверх все тянется, верхняя идет лучше, там можно сделать ротацию. А среди лета нет никакой охвативности. Я не менял, в крайнем случае. Расшли они как часы. Владимир Егорович, пока вопрос задам, мысль только пришла, не знаю, может быть, левая. Вот э, неплодную матку вы садите, ну, на карандаш накрутите, ващинку, да и туда. А если попробовать так плодную подсадить, ну, побольше сделать, туда Маленько метку и спичечкой проткнуть ну, то место, из которой должна она выйти. Ну, как бы немножко метку, чтобы там... Ну, вообще даже не надо метку там, чтобы не перемазалась. Ну, просто ее туда посадить. Спич... И спичечкой проткнуть дырочку, чтобы пчелы начали ее выпускать. И плотно, если она будет, они ее смогут, интересно, сразу. Принять вот так вот, если в маточнике. Ну, при условии, что они свои маточники начали тянуть, свои выламываешь и даешь. Есть понятие биологическое состояние семьи. Присутствие плодной или отсутствие плодной маточники. У вас ситуация отсутствия матки плодной. Расплода уже никакого. Семья или отводок этот готовы будут безболезненно принять только молодую матку для обгула. Там уже идет такая хорошая стадия сиротства. И плодная матка, я не, не думаю, что будет принято. Плодную матку подсаживают лучше всего в клеточке. Должен пойти ее феромон уже работать в семье. Почему открывают... В начале у клеточек проход для пчел, в начале для того, чтобы пчела выходила, выносила феромон в это гнездо свой, обтирались между собой пчелы. Заходить постепенно туда пчела, обтирается об матку, выходит, распространяет постепенно по гнезду феромон плодные матки. И затем выпускает матку, уже она начинает работать плодной. Если это сиротский отводок или семья с, уже с печатными тем более маточниками, то туда реально подсадит только основная семья, подчеркиваю, если это основная семья, летная пчела, там, то есть все группы пчел, то туда подсаживает только маточник. Или же делить надвое эту семью, перед этим разговор был надвое семью делить. Убирать из одного деления полностью весь расплод. Одна сушка, мед, пергатом и все. И маточку, матку плодную в клеточке. А вверху пускай до выходит расплод, уничтожит все маточники. Внизу начнет матка работать, выпустят, начнет работать. Появится первая личинка. В верхнем отделении уже будет последний расплод выходить. Отворачивает. Пленочку, все объединяете в одну семью, два корпуса, два отделения. Через маточник не, не, рис, не, не рискуйте. Это не тот, не та картина. То есть вы думаете, обмануть их не удастся таким образом, да? Вряд ли у вас получится обмануть, потому что там будет. Она будет как чужая больше, чем, чем молодая. Владимир Егорович. А вот если в нуклеусе забрать матку плодную, допустим. И вот при каких условиях можно дать другую неплодную матку, чтобы ее на сто процентов приняли? Ну, время, как, через какое время может, может какие-то что-то, какие какую-то процедуру сделать, чтобы ее приняли сто процентов? Нуклеус, я так понял, в нуклеус назад, да, зарядить? Да-да, повторно зарядить нуклеус, но не маточником, а неплодной маткой и что вот на сто процентов когда вот ее принимает я перед этим говорю что суточную матку вот только забрали плодную и дают суточную сразу суточную ее не воспринимает там как как матка она ходит там спокойно пока не оботрется не обживется то есть суточная это не моя практика я вообще то Осторожно отношусь к молодым маткам, к подсадке. Я лучше дождусь 5 дней, выдержки дам, 5 дней, пока не потянут свища. Вернее, не потянут его сразу, как уберешь. На пятый день будет первый запечатанный свой их нематочник. Вот тогда я даю либо матку в муляже, молодую, либо маточник на выходе. Принимают 100%, но ну, 5 дней теряется. Зато гарантия. Это так из моей практики. Вообще матководы, пчеловоды практикуют суточные. Не знаю, как получается, но ну, тем более в микронуклеус. Там не особо-то есть кому, кому воевать и возмущаться. Да, Владимир Егорович, я тоже согласен с вами. Э, давал я суточных. Вот только-только выйдут еще серенькая маточка. Э, Забираешь старую, выдерживаешь там два часа, даешь молодую убивали убивали но ну, не всех но это 50 на 50 а вот если выдержишь 45 дней но ну, четыре дня даешь клеточки матка еще сидит клеточки на 5 там через пять дней значит ее выпускаешь вот тогда маток более лучше принимают. я с вами согласен добрый вечер хочу добавить я даю через два часа после отбора плодной матки нуклеус но матка должна быть с инкубатора и только, только налупилась. Тогда прием где-то 50-70% в Ну, а матка, что я говорю, за что я говорю, что матка должна быть с инкубатора и только налупилась. Если уже суточная, тогда ее плохо принимают. Ну, я тоже про это же сказал, что я давал... Вот только вылупил, серенько еще даешь 50 на 50. То есть принимает половина. А вот лучше всего принимает когда выдержишь 5 дней. Вот как Владимир Егор сказал, это правильно. Я в этом в том году делал, короче, вот если в бегудюшке выходят они, матки, ну, крышечка же там же остается. И, допустим, я в первый день не успеваю посадить подсадить нуклеосы, то я на второй день их обратно засовываю туда. ну как... Не то, что засовываю, их обратно не всунуть, а вот обламываю с мисочки маточник восковой. В маточник восковой головку вставляю маточки, и попка торчит. И его раз в мисочку посадил, короче. Вот, ну, и вот такие принимали сто процентов. То есть вы забирали матку и как, на следующий день давали эту молодую матку маточнике? Да, она в бегудюшке вышла, там день, на то и два даже походит. Там уже до этот канди поезд и потом я ее ну, допустим если сразу не успел подсадить там или что -то, то потом ее втыкаю обратно в маточник ну воск с мисочки мисочки маточника с, с пластиковой воск обламываю туда вставляю головку матки попку обратно в мисочку и так раз немножко так раз прижимаю ну аккуратненько это все конечно а до этого крышечку, она же там же в бегудюшке остается, так одеваешь, тоже немножко так прижимаешь. Ну, так это все сомнительно, она вых... не сомнительно, вернее, так так ненадежно, как бы, но сажу такую, они буквально через 15 минут ее выпускают уже. И вот не было такого, чтобы убили, вот именно из ее маточника. А старую матку, напомните, когда забрали? Ой, ну это Это в нуклеусах И там э, Получается как это, это короче в тех В тех случаях Когда вот как раз старые матки не забраны И потом старую матку только забираешь Даешь В этот же день по-моему Да В этот же день Кстати не уверен Что-то я не помню может быть уже когда свои маточники начинают тянуть, что-то вот этот момент у меня не отложился в памяти. Ну, попробуйте, пробуйте и так и так. Я тоже буду пробовать. Надо просто зафиксировать этот момент, когда именно даешь Ну вот это самое главное вы упустили, что когда забрали матку и когда дали вторую матку. Ее матку молодую и так принимает без маточника, через 4-5 дней, когда потянутся, когда уже там свечевые маточники запечатают. То есть, а вот, если вы только что забрали старую и дали вот таком, таким способом, то это просто ускоряет на 5 дней, сокращает, допустим, посадку других маток. Вот в этом смысл. Про это хочу знать. Вот, вспомнил. Я же в этом году у меня... Ну, очень мало я подсаживал уже плодных маток. Я в основном... Э, те года у меня были нуклеусы маленькие, а в этом году я все сделал на полную рамку. Ну, в смысле, на, на две, на три рамки у меня такие были. Лежаки, в общем, старые лежаки перегородил. То есть у меня все были на полновесную додановскую рамку, все нуклеусы в этом году. И я подсаживал уже, когда они начинали свои маточники тянуть. Я те маточники обломал, а эту подставлял. Добрый вечер, канал. Я вот думаю, почему у вас получалось именно с бегудюшек из инкубатора? Потому как молодую маточку еще пчелки не покормили, да, ее принимать будут лучше. А вот если она уже в семье находится, и маточку покормили пчелку, э, пчелки покормили маточку, здесь, соответственно, уже. Прием будет хуже. У меня к Владимиру Егоровичу вопрос такой. Вот чисто теоретически, допустим, что поменяли мы корпусами верхний с нижним корпусом, где работает там маточка и там маточка. Значит, что получается? Пчелки, которые добытчицы, приносят, значит, корм, а приемщицы принимают. Собственно говоря, в каком месте они принимают? Э, теория говорит о том, что пчелки идут по передней э, стенке, доходят до рамки, и там уже идет передача кормов. Но э, в связи с этим... Так, ладно, вопрос конкретный. А не убьют ли маточки с одного корпуса э, положим в нижнем корпусе, а те пчелки, которые... Вернее, те пчелки, которые работали в верхнем корпусе, они могут убить маточку, которую поменяли мы в первом корпусе. А пчелки, которые работают в первом корпусе, они могут уничтожить маточку верхнего корпуса. То есть при постановке. Вот теоретически, что вы можете допускать? И а вопрос более конкрет... еще вопрос... Как бы где же все же пчелки-приемщицы в каком месте принимают корм? Даже бывает на прилетной доске принимают, если идет интенсивный изяток. А насчет смены корпусов с матками, не теоретически, я вам практически скажу, что матку одну могут убить. Это лучше в лучшем случае, если затянуть где-то до двух поколений пчел когда уже летная пчела начнет появляться новая и обновление ульи пчел приёмщиц Поэтому, если ротацию делать корпусами, то на, первом, на первой смене генерации. А туда дальше уже лучше не трогать. Лучше сделать ротацию рамками, добавлять там вниз, и, в общем, сверху вниз мед опустить, а снизу вверх поднять и расплод, или как там будет. Это уже после того, как вы уходите в Ну, где-то на втором поколении. Пошел активно феромон обеих маток. Хоть, несмотря на то, что они через разделительную решетку работают, но может у такая быть проблема, как вы говорите, да. Так что я не особой принципиальности здесь не вижу по смене этих, по взаимозамене корпусами, ротации. А почему? Потому что, если вы наблюдаете за комментариями моими по формированию гнезда двухматочного с весны, то верхняя матка находится на половинчатом количестве рамок, чем нижняя. Весь, все внимание отдать пока по силе семьи, по силе пчел в нижней матке, потому что она будет ущемлена в перспективе. Поэтому там должна быть основная жизнь». И первое поколение выращено в основном зимующими пчелами от одной матки. А затем уже давать расширять, расширять верхнее гнездо, то есть расширять общее это гнездо по верхнему корпусу. Ничего вы не теряете. Во-первых, сдержите темп массовой яйцекладки обеих маток. Семья может не вытянуть, Смотришь, какая по силе будет семья. И не нужно вам думать затем уже о ротации. Вы расширяете, вы все внимание уделяете верхней верхние матки. Там будет основная жизнь, туда корма потянут. Как только формируете вы первый отводок, если сборный, значит на этих двух матках верхних две семьи рядом стоящие, сборный отводок на верхних матках. Если вы формируете из этой же семьи двухматочный отводок рядом, значит верхняя матка идет у вас вниз, потому что там было лучше ей, теперь пускай посидит и она в этой зоне нижнего. А нижнюю матку ставите наверх. И начинается развитие отводка уже в двухматочная на новом месте. Так что тут особых таких... Стараться поменьше этих острых углов, если есть конкретно практическая наработка, как аксиома, логика, она дает результат, значит, и держать ее в основе. Теоретически можно да, представить, может получиться, может поменять в каком-то сезоне, и у вас проскоч... проскочит это без потерь. На следующий год, может, затянули там на неделю-две, уже не получится. Поэтому есть то, что работает наверняка. Вот и вокруг этого наверняка и строить свою технологичность, приспосабливаться как... В дальнейшем делать так, чтобы меньше было вмешательства в эту пчелиную семью двухматочную. Следующий ролик я сделаю по фитомеду и экспресс меду, обещал. Хорошая тема. Есть кто знает из пчеловодов, но многие не знают. А подспорье для продуктов апитерапии, для ассортимента будет... Будет незаменимая. Тем более имеет оздоровительный эффект хороший. Итак, всего доброго. Модераторам спасибо большое за связь. До свидания. Спокойной ночи.